Как для товаров установить розничную цену, которая рассчитывается на основании закупочной цены, имеет разный процент наценки для разных групп товара. Пример. У нас есть группа товара детская мебель для самых маленьких, у нее процент на наценки 20%, и группа товара детская мебель подростковая, у нее процент на наценки 15%. Вот мы сейчас рассмотрим этот пример и вернемся к слайду и рассмотрим второй пример. Вот мы видим, у нас есть группа детская мебель. Детская мебель, в ней есть две группы, для самых маленьких и подростковая. И допустим, она удовлетворяет нашим условиям, да, что в, в группе для самых маленьких, для этих товаров будет одна наценка, а для товаров, которые находятся в данной группе, будет другая наценка допустим, для этих двух групп и элементов, которые входят в нее, типа цен закупочной нам уже известны. При поступлении мы оформили необходимый документ для установки данного типа цен. И теперь нам необходимо установить тип цен оптовой, который зависит от закупочной цены процентом наценки. Для этого мы с вами оформим документ установки цен. Ценообразование, установка цен номенклатуры. Введем новый документ. Скажем, что тип цен мы будем устанавливать оптовым. И теперь мы скажем, что запомнить по ценам номенклатуры заполнить по ценам номенклатуры и сразу здесь в обработке формирования цен мы отберем по условию так как нам необходимо на одну группу свой процент на другую другую то соответственно мы с вами сделаем таким образом для самых маленьких групп мы отбираем говорим выполнить вот она и а, везде стоит 20 процентов ну, но по умолчанию потому что в данном типе цен оптовая стоит по умолчанию 20 процентов наценка но нам нужно 15 процентов наценка поэтому нам необходимо сделать следующее нажать на кнопочку изменить изменить какой тип цен оптовую записать да записать вот и теперь мы говорим что вот из выпавшего списка мы говорим установить наценку не 20 процентов а 15 выполнить Тут у нас заполнена табличная часть теперь нам нужно ее перенести в табличную часть уже нашего документа говорим окей у нас везде установился процент на оценке 15 теперь мы говорим рассчитать по базовым ценам и мы видим с вами необходимый для нас результат далее для того, чтобы на вторую группу установить 20%, мы с вами скопируем этот документ. Только табличную часть нам нужно будет заполнить другой номенклатурной группой. Да? Поэтому мы скажем «Заполнить по ценам номенклатуры». Номенклатура у нас уже будет группа «Детская обувь», «Подростковая». Выбрать. Выполнить. Вот. Здесь установился процент 20. Допустим, нас это устраивает. Если опять же процент какой-то другой, то вы знаете, как это сделать. Мы нажимаем на кнопочку «Рассчитать по базовым ценам» и нам становится известный с вами типы цен. И нажимаем «Ок». Вот таким образом мы с вами двумя документами на две разные группы установили свою наценку.